Избавление от собственных детей за границу, кадетские корпуса, где твоих детей научат, как подчиняться, как быть удобным для начальника. Школы, институты, а, а там посмотрим, а там будешь полы мыть в Макдональдсе, и то, если возьмут. И таким образом вы запоганите жизнь вашим детям. А, не нравится? Да? Вот есть всего пять пунктов, если ты их выполняешь, то ваши дети будут гарантированы на процветание. Я отвечу на вопрос У всех людей разный рост И неважно, где ты рос А в чем секретный соус? Окей, я еще раз отвечу на этот вопрос Мир становится все сложнее И от того родителям все страшнее Потому что непонятно, чего ждать У вас есть ответ, какой должен быть человек В этом меняющемся мире, чтобы он преуспел Сколько пальцев на руке? Вроде пять Вот есть всего пять пунктов которые очень легко запомнить, да, по пальцам одной руки, да, которые, если ты их выполняешь, если вот вы выполняете их для своих детей, то ваши дети будут гарантированы на процветание. Итак, первое, учись быстрее. Почему нужно учиться быстрее? Ну потому что, если ты учишься слишком медленно, пока ты выучил что-либо и попробовал применить это на практике, оно стало неактуальным, и ты не успел воспользоваться тем, чего ты учил. Поэтому следует применять следующий подход по этой части. Лучше учиться не долго глубоко чему-то одному, а лучше учиться этому, этому, этому, этому, этому, не на сильную глубину, да, и попробовать, что будет приносить тебе выгоду и дальше увеличивать эту глубину, смотря по какому направлению ты можешь конвертировать это свое учение в деньги, в выгоду, ну, что-то, приносящее тебе значимую ценность. Второе, зарабатывать следует начинать с 15 лет. Вот многие считают традиционалисты, что надо долго-долго учиться, там что-то там школа, там институт, это, а там посмотрим, а там будешь полы мыть в Макдональдсе и то, если возьмут. Да, поэтому зарабатывать следует с 15 лет. Чем раньше получен опыт зарабатывания денег, тем раньше активируется, ну такая человеческая автономность. Принятие любого решения и состояния автономности у человека идет совершенно по другому сценарию, чем и ждивенческой модели. Третье. Учись в своей стае. Учиться чему-то в одиночку очень тяжело. Многие скажут, нет мотивации, нет настроения, нет желания. Да какая разница? Учись в своей стае. Когда рядом с тобой другие ребята, которые тоже набегают на эти знания, и тут же их применяют на практике, и у них получается, все, весело вместе, все. Стая, заговорщики. Четвертое. Неролевые модели, а деятельностные ориентиры. Очень часто люди говорят, давайте найдем ролевую модель, кому будем соответствовать, с кого брать пример, и тогда у нас все получится. Да, раньше это работало, да. Сегодня, в эпоху быстрых изменений, лучше работают деятельностные ориентиры. Посмотрите, да, что делает человек, у которого получается так, как вы хотите, чтобы у вас получалось, и немедленно делайте такие же движения. Не пытайтесь быть похожим на какого-то Васю, который там вот что-то вам показался привлекательным, как вот человек. Подождите, посмотрите, что делает Вася. Деятельностные ориентиры в фокусе, а не примеры людей, заслуженных и так далее. Помните, заслуженные люди, которые обладают кучей там наград, каких-то там регалей и так далее, да, могут быть обманкой, могут быть фейком, устаревшим фейком. Почему? Потому что они давно уже ничего не делают, они почивают на лаврах, и вы, смотря на них и подпитываясь, вдохновляясь, так сказать, их персонажами и так далее, вы просто тратите время. Поэтому берите людей, которые делают что-либо, действуют, сопряжены с реальностью, с действительностью и заимствуйте эти паттерны поведения для себя. Пятое, мое самое любимое, не выбор, но свобода. Дело в том, что свобода — это все выборы, все и сразу. И очень важно, чтобы ваши дети, да и вы сами, владели именно свободой. Как достигать свободы? Я об этом в прошлом выпуске говорил. Надо перемещаться из третьей группы сперва во вторую, а потом в первую. Посмотри специально этот выпуск, на нем будет здесь вот ссылочка, чтобы ты смог посмотреть. Очень важно, чтобы ваш ребенок, да и вы как родитель, подающий пример вашему ребенку, самостоятельно принимали решения и не из предложенного выбора выбирали, да? а выбирали то, что вы действительно придумали, задумали, стремясь к тому, чтобы вы сами, в общем-то, создавали в результате свои правила и жили по своим правилам, чтобы другие изучали правила, которые вы придумали и так далее. Вот этому надо учить вашего ребенка. И выполняя вот эти вот пять достаточно простых правил, вы гарантируете своего ребенка на успех в жизни. У меня вопрос по пятому пункту. Вы сказали, что нужно прокачивать свободу, свободу выбора, чтобы люди создавали собственные правила, но при этом то, что мы видим сейчас, как будто бы противоречит тому, что вы сказали, потому что государство уже вмешивается даже в нашу частную жизнь и говорит, где скрепно, где не скрепно общество тоже вмешивается, даже на Западе, соответствует это новые этике, не соответствует твое поведение, и ты все время в страхе. Не опасно ли в современном мире быть свободным человеком, который живет по своим правилам? Да, действительно, это так. Есть очень много людей, которые хотят, чтобы ты была послушной, да, чтобы ты была удобной для кого-то. Есть огромное количество людей, и вообще весь старый мир будет постоянно огрызаться и хотеть, чтобы ты была просто ресурсом для этого старого мира, чтобы тебя кто-то использовал, причем желательно без твоего ведома, без твоего разрешения и за три копейки. Ну, три копейки, чтобы ты там с голоду не умерла, все. А, не нравится? Да? Тогда строй новый мир. Как строить новый мир, я рассказываю, очень просто. Почему я употребляю слово просто? Да не потому, что не потребуются усилий, а потому, что миллионы людей уже построили этот мир, и поэтому, если миллионы людей смогли, то и ты сможешь, но если ты останешься кормить собой и своими детьми старый мир, огрызающийся, такого, знаете, дракона огнедышащего, да, ты станешь просто добычей этого дракона, и он тебя будет хорошо, если кушать, а может и трахать на завтрак, на обед, на ужин. Каждую минуту ты будешь чувствовать его горячее дыхание, из, вот, перегар или вонючее такое изо рта вот это вот дыхание будешь чувствовать, тебе будет противно, но ты будешь сидеть, скулить по ночам, а миллионы людей живут не так. Все, поэтому 0,62 секунды, 0, 62 сотых тебя отделяют от решения остаться вот в этом гнилом, вонючим прогнившем мире, который тебе не нравится, и пойти в мир, который другой, который ты построишь своими руками. Решай. Поэтому я сегодня приготовил вот эти вот все правила одной руки, так называемые, да, пять, по пальцам пересчитать, для тех, кто выбрал новый мир для себя для тех, кто выбрал для себя новый мир и для своих детей, а для тех, кто будет кормить дракона вот этого огнедышащего, у которого дурно пахнет изо рта, у меня нет ничего для вас, кроме одного. Сочувствую. Если перейти к конкретным практическим советам по образованию детей, то куда отправлять своих детей учиться, чтобы они вот эти вот основные пять навыков освоили, и главное, что делать родителям, потому что школа школой, но семья-то тоже воспитывает. Правило первое — никуда, никогда не отправлять своих детей. За границу, кадетские корпуса, интернат, куда-нибудь подальше отправить какую-нибудь умную камеру хранения, которая ну, делает так, что ты будешь чувствовать, что ты такой выполнил свой родительский долг и так далее это поход избавления от собственных детей. Но если ты хочешь избавиться от собственных детей и отправить его дракону, <с, <с, дракону есть дело для твоих детей, сто процентов. Особенно в кадетском корпусе, где твоих детей научат, как подчиняться, как быть удобным для начальника, как слушать, выполнять правила, как не меняться и быть последовательным, да, и таким образом вы запоганите жизнь вашим детям. Когда они уволятся, со службы, они будут вас вспоминать добрым словом, ну, если при этом они не примкнут на службе к людям, которые занимаются коррупцией там, и прочими, так сказать, безобразием. Поэтому никаких кадетских корпусов, никаких интернатов, никаких заграниц, не надо никуда отправлять ваших детей, школа и детский сад от 0 до 12 лет — это самое нежное время, которые дети должны быть с родителями, даже до 15 лет никаких отправлений. И поэтому рыбаков Play school, например, детские сады и начальные школы. Мне кажется это лучшее, что может быть для семей, которые реально хотят, чтобы дети освоили две компетенции ключевые для жизни: навык генерации, защит, от злоупотребления властью, манипуляцией и контролем. Это универсальный навык человека, если его нет, человек проживет жизнь, служа какому-то очередному дракону. Вот и все. И вторая компетенция, навык генерации свобод. Это навык замысливать самому что-либо и добиваться с собой замысленное с помощью имеющегося, а не выполнять чьи-то приказы, а если говорить о воспитании в семье, понятно, что мы выбрали хорошую школу, там две компетенции воспитают, но в семье это воспитание тоже продолжается. Там как оно должно проходить? Мой прадед имел очень много опыта, и этот опыт мог пригодиться моему деду. Может быть, даже часть этого опыта пригодилась отцу у деда была такая же история практически, да. а вот у отца моего уже не так. Очень многое из опыта моего отца совершенно мне не пригодилось. Из моего опыта моим детям практически ничего не подойдет. Мир так сильно изменился, так сильно ускорился, что весь мой опыт, который скапливался ну, 20-30 лет, 40 лет назад, он уже устарел. Вот. И даже вот текущие вот сейчас вот выражения, фразы, которые я вот сейчас скажу, вот так они устаревают вот просто вот, вот на глазах. Поэтому если вы хотите ими воспользоваться, применяйте их прямо сейчас, пока они свежие, а не послезавтра, когда они уже протухнут. Вот. Поэтому <coughs> опыт очень сильно переоцененный актив сейчас. Я так скажу, опыт — это жопыт. это жопыт это обуза, это груз бэушных, моделей, представлений, подходов, приемов и так далее, который уже не актуален. Главная рекомендация, настоятельная — перестаньте детей долбить своим опытом. Если рассказывать о своем опыте, просто как story, Перестаньте проживать недопрожитую в детстве жизнь, используя ресурс вашего ребенка. Ребенок пусть проживает свою жизнь, у него жизнь не только начинается или он готовится к жизни взрослый. да нет, он уже живет. Проведите время со своим ребенком. Вот, я, кстати, специальную книгу написал, вот, «Семь чудес» Нетмана. Если вашему ребенку от трех лет до 12, возьмите эту книгу, почитайте вслух своему ребенку. А как вы для себя, как для отца, решаете дилемму? что с одной стороны вы должны обеспечить безопасность своему ребенку, чтобы он сохранился, чтобы он не разбился о свой этот опыт и выбор, а с другой стороны дать ему возможность самому выбирать. Естественный, на первый взгляд, посыл — это защитить своего ребенка, оградить, поставить забор, сделать прямо вот такую вот зону, где все безопасно. Создание стерильной среды — это самая главная опасность и главный риск Поэтому, когда ребенок такой вот встречается с жизнью, жизнь его тут же скручивает нахрен. Мир так устроен, что если ты жил слишком долго в семье, где тебя ограждали от реальной жизни, когда ты с ней контачишь, тебя ну, скручивает и тебя нет. Очень опасно. Поэтому самый большой риск это отсутствие поля рисков при воспитании ребенка. Это нормально, когда ребенок с самого начала существует в поле, в котором риски по мере ну, взросления, по мере готовности увеличиваются. Дом, там, двор, улица, город, страна, мир. Ту, слушай, много опасностей, да, много опасностей, но по мере подготовки ребенок или будущий взрослый, он встречается с ними, он готов с этим работать, он на каждой встрече отрабатывает все новые и новые навыки. Поэтому основная тема, если родители, если семьи пытаются защитить, охранить и делают целеполаганием заботы, своей родительской заботы, охрану вот, вот этого вот, да, то все, что самое плохого они могут сделать, они уже сделаны. А что делать взрослым людям, потому что мы как-то еще тоже планируем пожить, и время вроде как еще есть, и хочется тоже в новом мире быть новым человеком, а не тем, который живет по каким-то старым паттернам и законам. Можно ли свой уже не очень молодой мозг перестроить? Хороший вопрос. Наш разум всегда захвачен нашим умом. Разум — это то, что делает человека человеком. Но если ум захватил наше тело, сердце, и разума, и всех нас, ум захватил свой плен, своих колейностей, своих шаблонов, своих догм, своих умозрительных конструкций, то все, кирдык. Но кирдык не означает окончательный кирдык. Попробовать другую и подобрать более выгодную колею для себя, на то мои люди. Вот. поэтому на самом деле есть три симптома, которые позволяют достаточно элегантно, быстро отсканировать, что ты находишься в опасной зоне, и переключить себя на более выгодную. Могу рассказать? Первое, если одну и ту же работу, вот одна и та же работа, да, ты делаешь все время одинаково, это симптом. Твой ум захватил твой разум и отправляет твой разум, вот как день сурка, да, одно и то же. Все, это симптом. Переключи, сделай ту же работу по-другому. Самый простой пример — заправлял кровать, Значит, всегда заправлял там справа налево, ну заправь слева направо. Или не заправляй кровать. Второе. Много страхов от изменения чего-то в жизни. Боюсь переехать в другой город, где есть работа, в два раза больше денег платят, а я боюсь переехать. Боюсь что-то поменять в своей жизни. Боюсь пойти познакомиться вот с вот девушкой, которая нравится предпочитаю остаться в том, что мне не очень-то и нравится, да, вместо того, чтобы пойти, то, что меня привлекает и что желательно. Опасная мысль, которая, если в ней остаться, она научит тебя искать доказательства, что вот и хорошо, что остался, а то мало ли что. Поэтому немедленно, как только этот симптом срабатывает, все, как раз идешь на свой вот этот вот боюсь или на свой страх в другой город, Предошел нам девушка, разрешите с вами познакомиться, да, да. Ну, конечно, так можно и, так сказать, по морде получить, можно, но, как говорил поручик Ржевский, чаще прокатывало. Третий, мой любимый, одно и то же окружение, изнашивающее окружение, которое уже задолбало, а ты в нем ездишь, как инерционно, вот это, шарики, ролики, одно и то же, да? значит, на шашлык с одними и теми же людьми, подружки одни и те же, пиявки, лягушки и так да, далее. В общем, я, конечно, вам не предлагаю выставлять из дома своих родственников, которые вас, возможно, уже изрядно достали. Да? да не это я говорю, я говорю о том, что добавь, добавь нового, добавь свежего, добавь других людей в свою жизнь и так далее. Сделай так, чтобы у тебя каждый год 20-30 процентов людей было новых в твоей жизни, все простая гигиеническая норма, 20-30 процентов новых людей, если у тебя обычные связи там 5-10 человек, вот, ну, с которыми ты близко общаешься ну что такое 20-30 процентов? Ну там 2-3 новых человека, обновляй, таким образом у тебя за каждые пять лет будет очень сильно обновляться так называемый контрольный пакет твоих ну, как знакомых и твоих вот самого сильного окружения. Таким образом новое, другое будет входить в твою жизнь без всяких усилий, обобщая делая вот эти вот три простых подхода, ты очень сильно повышаешь вероятность процветания в своей жизни. Так сильно, что ты просто возьми и попробуй уже, и напиши мне здесь в комментарии, потому что эффект обычно проявляется буквально вот в первые же дни практикования такого подхода. отвечу на вопрос. вопрос это секретный соус